Любит. Не любит. Любит. Не любит. Любит. Хорошо, когда любит. Да. Да. африканскую ромашку за 12 тысяч долларов не видел. Не видел. Долина Рос 05. Растения и цветы, которые украсят и дом, и двор. На улице генерала Омарова 127.